Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Вули, и данный видеоролик пришел мне спонтанно. Я вспомнил свою старую рубрику о том, как я делал топы пародий на различные компьютерные игры на Android. И эта рубрика вполне себе заходила. Поэтому я решил повторить такой же с игрой «Привет, сосед». И сегодня мы сделаем видеоролик по поводу пародий на игру «Привет, сосед». Не присаживайтесь, приятного просмотра. Итак, начнем с того, что я зашел в фейн-маркет e и вел игру Hello Neighbor. Введя предсосед, мы получаем жалкие пародии, типа Dark Riddle, что является прямой пародией на предсосед Dark Riddle 2, Story Mode. Dark Riddle Classic, что является э, прямой такой пародией вообще, в принципе. Это вообще серия игр. Карты предсосед Майнкрафт с 5 миллионами скачивай. Не люди, зачем вы это скачиваете? Angry Neighbor, игра, которую я слышал уже давно, это пародия на Холлунный Neighbor 1. Во-первых, по графике в Angry Neighbor давайте пройдемся сразу, так как эта игра является основной пародией на Привет Сосед и достаточно старой пародией, удержавшейся уже на рынке. Во-первых, то, что я скажу по меню. Управление, оно не самое прикольное, потому что нет такого оформления, как в Холлунный Neighbor обычно, но и не грех жаловаться, потому что хоть какое-то да, оно и есть, и пользоваться им можно. Uh, локация сделана полностью uh, из PlayStation 1 и учитывая то, что мы играем на и учитывая то, что мы играем на Android, uh, в целом все достаточно круто. Я не понимаю, почему разработчики PlayStation сами не импортировали игру, потому что это сделать достаточно просто и в целом легко, даже если небольшая компания смогла полностью повторить ее. Uh, по звукам звуки здесь достаточно страшные в плане того, что Именно от того звука, когда за тобой бежит сосед, очень даже страшно. Например, первую часть. А, привет, сосед. А, текстурки все взяты из первой части. Это просто, грубо говоря, импорт а, первой части на Android. А, все, кроме соседа, здесь, грубо говоря, импортировано. Ну и телевизор, потому что нет такой анимации. А, сосед здесь не самый лучший текстур, он очень часто багается. Есть огромное количество багов и различных ошибок. Который можно заметить в ходе прохождения данной игры. Но в целом игра достаточно интересна и заслужит внимания. Но если не минус, она стоит 85 рублей. Хотя что грех жаловаться, если обычно присоединиться стоит под косарь. Поэтому. Поэтому да. Так, теперь идем в Dark Little. Зайдя в данную игру. Зайдя в данную игру, сразу можно заметить то, что это не самый лучший анимация, и у нас придется какое-то внимание, что прес во всех инди-играх и.. Мне это, в принципе, не нравится. Зайдя в Dark Riddle, я могу сказать, то, что вот здесь не самая лучшая графика, и она, наверное, даже похуже, чем а, в нашем Angry Neighbor получается. Управление тоже также же неудобное, и карта сверху вообще не очень прикольная. А, ни смысла, ни понятия игры я так и не смог. Единственное, что радует то, что это живая локация, и, грубо говоря, то, что мы там не одни, это очень хорошо, это... Удивляет даже немного то, что разработчики смогли добавить хоть какой-то простейший искусственный интеллект а, в данную игру. Но сосед не является хоррор персонажем игра не является страшной. Игра выглядит очень непрофессиональной, и учитывая даже то, что здесь несколько частей, то она не выглядит как полноценная игра, и не выглядит как игра, которую хотелось бы скачать. Также я сразу скажу, что там дофига рекламы, реально очень-очень много. Uh, и чтобы ее снять, нужно заплатить. И это вообще не круто. Потому что нейбр, uh, ты купаешь за 85 рублей и все. А тут же у тебя будет рекламы прям очень-очень много. При запуске игры, потом при запуске уровня и еще куча-куча рекламы. Поэтому игра не очень сильно хорошая получилась, лично с моей точки зрения. Хотя фанаты, может, и у нее даже найдутся. Ну вот mm -hmm. такой вот получился видеоролик. С был я, Вули. Всем удачи!